Очень тихо повсюду Но не спит Наш опять командир И не Будет то утро Отряхнет И оденет мундир Закурил командир папиросу Как красивые рассветы и руссы. Не ответит никто на вопросы На могилу несут ему розы К небу ангелы душу уносят И своих никогда он не бросит Сын когда у мамы спросит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 Забудет тебя никогда Седовласый мужчина с щетиной Так устали от боли глаза Закурил командир папиросу Как красивые рассветы и